Итак, друзья, всем привет Решил, короче, открыть акции И сейчас попробуем купить акцию КамАЗа Вроде бы посмотрел рынок их на 2020 год планы у них, ну, довольно-таки, такие прибыльные Хотят сделать 228 миллионов чистой прибыли И акции у них довольно-таки дешевенькие, 71 рубль за акцию было вот недавно 70 рублей ровно сейчас немножко подождем как 71 будет ровно и я ее куплю, пару акций у меня пока на счету 128 рублей вот две акции куплю и посмотрю там, к примеру если будет дорожать, то акции буду еще больше покупать Возможно, может быть, на днях акций 20-30. Ну, где-нибудь около 2000. На 2000 рублей акции куплю у них. И оставлю до 2021 года. И посмотрю, сколько я заработаю вообще на нем. Прибыль там. Я не знаю, какая будет обзор. Вот можно посмотреть. Как бы вот. пульс. Я сам пока еще не в курсе, что это вообще. Я только начинаю как бы вникать в это все. Вон, видите, пишут комменты даже. У КамАЗа закрыли будут ангельские. Там давит на газ. Компания убыточная. Производство КамАЗ поэтому и купил бумажку. КамАЗ мазафакер с черепом, блядь, на туре, кстати. Вообще так-то, да, вот череп, видно, да? Так. Показатели. Ну, в принципе, в принципе, с каждым годом у них выручка растет, растет и растет потихонечку. Вот. Как бы я думаю, то, что дивиденды. Дивиденды какие? Ну, доход один, ну. Блять, так себе, конечно, доход идет, но все равно попробовать на таких хотя бы этапе, на таком, но чуть-чуть, но должно попереть, как бы. Вот. Посмотрим, что будет. Индексировать утильсбор, тогда-сюда. Блять, ну, я думаю, что КамАЗ это попрет. А тем более гран-при какой-нибудь выиграет, это еще плюсик будет такой. Вот, видите, 228 миллионов рублей ожидает чистую прибыль. То есть я думаю, что на этом акции заработать реально можно, блядь. И сейчас прям при вас я это все сделаю, куплю и посмотрим, сколько будет вообще. Так, на брокерском счету у меня 120 рублей, что-то такое. Сейчас мы введем количество. Ведите количество, ну, идите лимитный. Так. Во, брокерский счет. Так, две акции. Почему у меня недоступно, блядь? Это тут по рыночной цене не выше указано Один лот, 10 акций А, все, понял Это одна акция 71 рубль Это мне надо положить Ну, сейчас я, короче, сделаю дела И закину туда сразу Косарь и купим 10 акций Короче, один лот Итак, я пополнил Счет, в общем, сейчас Мы положим на Брокерский счет Это так, заходим в мой портфель, вот у меня 125, так, блять, я еще, честно, еще никак не разберусь здесь, что куда, так, ну давай быстрее думай. Кстати, да, Samsung уже со временем начал тупить, вот сами видите долго грузит, блять, очень долго походу надо телефон менять, я так полагаю пополнить, во пополнить счет так, сразу введите сумму 1000 рублей я надеюсь, что нормально там будет если не хватит то еще придется пополнять Все, окей в моем портфеле 1025, так, акции так, российские давай быстрее, КАМАЗ кстати, Яндекс Яндекс просто начал расти прямо с бешеной скоростью, блять и возможно я Яндекс тоже скоро куплю ну, как бы <laughs> не сам Яндекс, а эти, акции так где у нас КАМАЗ, блять? Лошадь Камский автозавод. А вот ты где? 71.1. Так, покупаем. Попробуем в этот раз опять купить. Как бы видите? Один. Все. Если два будет доступно, вообще два. Нет, значит один только. Один, один лот. Это 10 акций комиссия 2 ,15 рубля 15 копеек комиссия заплужжена 100 рублей итого 815 окей, ладно ну что погнали купить, покупаем акции, отличная покупка Николай все, чики-пуки